Здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим работу индикатора Order Flow. Этот индикатор отображает поток ордеров непосредственно на графике. С помощью данного индикатора вы с удобством сможете отслеживать рыночные ордера разных размеров и быстро реагировать на изменения. Этот индикатор особенно полезен для трейдеров, торгующих на малых временных интервалах. Для того, чтобы установить данный индикатор на график интересующего инструмента, заходим в индикаторы на панели инструментов. Или это же окно можно открыть из контекстного меню и путем нажатия комбинации горячих клавиш Ctrl-I. В открывшемся окне находим и выбираем из списка Order Flow индикатор. Находится он в разделе Order Flow. Нажимаем два раза, чтобы индикатор появился в списке добавленных. По умолчанию данный индикатор представлен в виде кругов красного и зеленого цвета с цифрой внутри, которая отображает размер прошедшей сделки. Этот вид отображения можно изменить в настройках индикатора. Давайте подробнее рассмотрим данные настройки. В настройках индикатора есть 4 раздела. Это алерты, настройки, расчет и цвета. Давайте рассмотрим их по порядку. Первый раздел «Алерты». Алерты ⁇ это звуковые уведомления пользователя о различных событиях. В нашем случае звуковое оповещение будет срабатывать при прохождении сделки определенного размера. В данном разделе представлено 4 настройки. Первая настройка ⁇ Звук. В эту строку необходимо вписать название звукового файла для алерта. Все звуковые файлы находятся в папке Sounds, корневого каталога программы ATAS. Также можно поставить собственные звуки. Как это сделать, вы сможете посмотреть в другом видео, ссылка на которое появится в конце видео на экране. Использовать алерты. С помощью данной опции мы можем включить, либо отключить алерты. Фильтр для алерта. Здесь указывается условие для срабатывания оповещения. То есть, если, к примеру, мы выставим значение 100, то сигнал сработает при прохождении сделки 100 контрактов или более. Фон ⁇ это цветовая настройка фона в окне «Алертов». Далее идет раздел ⁇ Настройки ⁇ В этом разделе представлено 7 настроек. Разберем их по порядку. ⁇ Интервал ⁇ это настройка расстояния между сделками в потоке ордеров. По умолчанию данное значение равно 8. Для более комфортного восприятия на более ликвидных инструментах вы можете данный параметр выставить меньше, а на менее ликвидных больше. Следующий пункт «Отступ» – это настройка расстояния между началом потока ордеров и текущим баром или ценовой шкалой. Привязка к бару. При отключении данной опции поток ордеров будет идти от ценовой шкалы, а не от текущего бара. В режиме отображения можно поменять круги на прямоугольники. Цвет – это цветовая настройка линий потока ордеров. Цвет текста – это цветовая настройка текста в потоке ордеров. Ширина – это настройка ширины линии потока ордеров. Далее идет раздел «Расчет». Здесь представлено 4 настройки. Интервал индикации скорости – это настройка скорости потока ордеров на графике. По умолчанию значение данного параметра равно 300. Это означает, что в периоды отсутствия сделок кривая потока ордеров будет останавливаться максимум на 300 миллисекунд до появления новых сделок. Проще говоря, чем выше значение данного параметра, тем медленнее индикатор будет двигаться влево. Я для примера введу сюда значение 2000. И мы сразу можем видеть, изменившуюся скорость движения индикатора. Следующий параметр – настройки. Объединять маленькие сделки. Данная опция позволяет объединять несколько маленьких сделок в одну. При обычном отображении сделки, которые меньше значения выставленного в фильтре, будут отображаться в виде точек. Если данная опция включена, то новая точка будет появляться только при проторговке объема указанного в фильтре. Отображать маленькие сделки. Этой опции можно отключить отображение сделок, размер которых ниже значения фильтра. Фильтр данная опция позволяет настроить отображение сделок с заданным параметром. То есть если мы, к примеру, выставим в этом поле значение 20, то сделки объемом менее 20 контрактов будут отображаться в виде точек. И остался последний раздел «Цвета». Здесь мы можем выставить цвета отображения сделок на покупку и сделок на продажу. Таким образом мы рассмотрели индикатор Order Flow. В будущих видео мы будем рассматривать другие индикаторы в платформе ATAS, которые помогут вам более качественно анализировать рынок. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео. И если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь. До встречи в следующих видео.